В стране принадлежит инициатива. У нас массово уезжали посольство, несколько месяцев разговоров о том, что война, у нас прекратились инвестиции, у нас начался массовый вымов капитала, их забирают. И в это время власть говорит, да, знаете, граждане, война. И начинает сборы, сталкивается с миллионами беженцев и с необходимостью проводить в этих услугах мобилизацию, что далеко не очевиден ее успех. Они просто берут и переносят на месяц позже вторжения. Да, да. И что тогда? Миллион Месяц вторжения никакого нет. Одни разговора о разрядке, например, с их стороны. Я бы не просто перенес, я бы еще показывал пальцем, и говорил, так смотрите, кто же хочет агрессивной войны. У нас никакой мобилизации нет, а в Украине вот, пожалуйста, мобилизация. На ЛНР, ДНР хотят нападать, так называемые, на Крым небось. Ай-яй-яй, это кто из нас в милитаристском угаре? Кто алармист? Кто хочет нарушить хрупкий мир? Кто не выполняет Минские соглашения? Представляете, месяц такой риторики на фоне мобилизации в Украине. Ну хорошо, наши мобилизованные заехали на полигоны, беженцы убежали в Европу, <coughs> и месяц ничего не происходит. У нас экономика прогорает просто с двух сторон, как свеча подпалена с двух сторон. Половина народа и международного сообщества крутит пальцем виска, говоря, что в офисе президента копались сумасшедшие, а половина говорит, что, ну, как бы, да, вам вообще нельзя верить теперь ни по одному вопросу. Ну и все, это катастрофа. Поэтому это, как часто бывает в политике, к сожалению, выбор мало понятный непрофессиональному политику, когда выбирается не просто между плохим и очень плохим, а между очень-очень-очень-очень плохим и очень-очень-очень-очень-очень плохим. На одно плохим больше. Вот это был такой выбор. Я, честно говоря, мысленно пытаюсь поступиться к этой теме. ну, Можно было кое-что еще сделать, о чем мы поговорим после войны. Но опять же, это же позиция, исходя из чего? из наличия той информации, которая есть у меня. Мы же не знаем, что знал президент, наиболее информированный человек. И Он же принимал решения не только по военным, но и по сумме вопросов, финансовая, безопасности, международной политики и так далее. Президент должен говорить, он должен, ну, скажет свое время. Я думаю, он тоже, думаю, ждет конца войны сейчас время не для таких разговоров. Но даже то, что я говорю, это абсолютно очевидная вещь. Я бы, тут это абсолютно очевидный ход, дождаться, спровоцировать Украину на мобилизацию. И потом объявить, что она и первая начала. Мобилизовалась же, да? Мы же не мобилизовывались, а вы мобилизовались. Ну, вы первые начали, и все. Да еще сдвинуть этот самый, чтобы подорвать окончательно доверие к власти. Они, Зеленский делал страшный выбор. Никак ни одному человеку не пожелаешь такого. И теперь обвинять, что они дураки, недооценили, говорили про шашлыки но это, извините, очень некорректная натяжка. Все они дооценили, все они понимали, они делали страшный, страшный выбор. Страшный. И, и история рассудит, кто за куда, а народ проголосует на выборах, да или нет. Он, он тоже даст свою оценку.